В данном видео я расскажу о загрузке реестров по эквайринговым операциям. Чтобы создать документы эквайринговой операции, по данным реестров, нужно зайти в раздел «Денежные средства» и перейти по ссылке «Загрузка реестров по эквайрингу по счету 205.31». Вначале выберите организацию. Затем параметры договора и операции эквайринга, соответствующий банку-эквайеру. Выберите документ Кассовое поступление, который соответствует загружаемому реестру платежей. Быстрее всего найти документ можно по сумме. Документ кассового поступления нужно указывать для того, чтобы при создании документов эквайринга заполнились данные сумм по подразделениям в расшифровке платежа этого документа. Иначе придется редактировать документ вручную. Расшифровка платежей после загрузки из ФФД до редактирования выглядит следующим образом. После создания документов экваринговые операции сумма поступлений разобьется по подразделениям. Дату экваринга проставляем в соответствии с той которая указана в реестре платежей. Необходимо проверить реквизиты на вкладке ⁇ Параметры ⁇ Они нужны для разнесения невыясненных платежей. Давайте загрузим наш файл реестра, нажав на кнопку ⁇ Открыть файл ⁇ Укажем расширение реестра. Здесь можно выбрать только те виды расширений, которые указаны в параметрах договора эквайринга, на вкладке Расширения файлов». Если нужен будет другой формат, то добавьте его здесь. Выберем файл реестра из той папки, куда вы его сохранили. Данные реестра загружаются в программу. Об этом свидетельствуют цифры в самом нижнем левом углу. Видите, они меняются, значит загрузка реестра проходит успешно. Все наши договоры имеют две строчки. На нижней указаны те данные, которые загрузились из реестра, а на верхней те, которые нашлись в системе. Если строчка белого цвета, то значит все хорошо, и данные реестры и системы совпадают. Если желтого, то это значит, что могут быть несовпадения. Внимательно проверяйте номер договора в нижней и верхней строке. Если строчка красного цвета, то это значит, что договор, который был указан в реестре, не нашелся. Что делать в этом случае? Можно попробовать найти вручную. Копируем данные реестра по контрагенту и вставляем в верхнюю строку. У нас нашлись данные номера договора, которые соответствуют. Также можно найти по номеру договора. Копируем данные реестра и ищем по номеру. У нас нашлись два договора с одинаковыми номерами, и если посмотреть контрагентов, то они тоже будут одинаковыми. В этом случае нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость и сформировать отчет по нашим двум договорам. И по договору, по которому проходил платеж, посмотреть регистрационный номер, либо находим по коду контрагента. То же самое сделаю с другими строчками красного цвета. Копируем контрагента. Не находит. Ищем по номеру договора. Нашел. Смотрим номер тот же. Проверяем контрагента. Указан Стюарт Тарлтон. У нас студентом указан человек с тем же именем. Значит, все верно. Копируем код контрагента. Вставляем. Выбираем наш договор. Остался большой Джек. Точно так же проверяем. Вначале по контрагенту, потом по договору. Нету. В случае, если мы не можем найти вручную, ставим в поле контрагент название до выяснения. После того, как вы заполнили поля и проверили все документы, нажмите кнопку создать документы экваринга. После того, как программа загрузит данные, вы увидите список созданных документов экваринга и сообщение о том, что они созданы в окне сообщения.